Не бойся, не бойся, сейчас будет все окей, свобода. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, тот самый день настал, вышла Little Nightmares 2. Но, к сожалению, вышла только пока что в демке. И я какое-то время, я знал, что она уже какое-то время как вышла. Я сначала думал, нет, не буду играть, дождусь, пока вот выйдет полная версия игры. Но меня сегодня что-то расперло, она мне случайно еще попалась на ютюбе. В рекомендованных. Это игра. Я такой черт. Все, я хочу поиграть. Я не могу больше ждать. Я сейчас включил эту менюшку. И слышите эту музыку? Ах, тот самый шарм первой части сохранен даже в менюшке. Это маленький шедевр просто. Игра потрясающая. Давайте сегодня посмотрим первый Не знаю сколько там будет. 30 минут, 40 минут нам дадут поиграть. Но, в общем, мы сегодня посмотрим. Сделаем себе затравочку. Попускаем слюнки. И кайфанем просто. В прошлый раз мы вместе с 6 сбежали. Не скажу откуда. Если вы не смотрели. Спойлер. Черт. Короче, вот здесь плейлист. Как я проходил эту игру вместе с дополнением. Это было. Это игра золотая. Одна из игр золотой коллекции нашего канала. Поэтому, если вы хотите стать прям частью нашего канала, если вы здесь впервые хотите стать доску своими, то вам нужно зайти на страницу канала, и там будет раздел плейлистов для тех, кто хочет быть в доску своих, своими. Это там я специально собрал самые-самые прикольные прохождения, которые у нас были, которые лучше всего помогут вам понять суть канала, ознакомиться с этим каналом, понять, э, кто я такой, и кто мы такие вот здесь, и что мы вообще делаем. Так что заходите, ознакомьтесь, и мы играем с вами. Мы играем не шестой, кстати говоря, вот этим чуваком с пакетом на голове. Это как в вижу парке был такой чувак. Боб Уродец. Это Боб Уродец. Это что такое? Что-то лежит здесь, я вижу. Что это? Так, как брать предметы? Что Что он сделал? Почесал. Он кого-то зовет. Слушай, ну я не знаю, он ничего не берет. Это просто мусор. Ладно, пойдемте. Как нам ускоряться? Это присесть. Ага. Пока вот он не хочет никак ускоряться. Ну, видимо, оно ей не нужно. Ай! Ай, где ты? Кого он кричит там? Ай! Я не знаю, что значит. Так, судя по всему... Ой, блин, да что такое? Это кальмар какой-то дохлый? Да, мы же возле моря. Так, получится ли у меня допрыгнуть? Получится, но я хочу сначала Посмотреть, что это такое Нет, это не кальмары это, Я даже не знаю, что это Что-то дохло, очевидно А мы можем вот здесь зайти? Не, вряд ли Давай, цепляйся, цепляйся А, он так тоже не может Все-таки надо, чертовски надо понять, как здесь бегать а, все, понял. Ясненько, на X бегать. Эй. Ну вот как что-то брать, пока что-то, я не знаю. Как Какой-то лавкрафтчина отдает вот сейчас, не знаю почему. Наверное, из-за того, что зеленые оттенки такие. Так. Все, вот теперь. Удерживайте RT или L, чтобы тащить. Все. Понятно. И потом мы приседаем, да. Левый курок присесть, правый держать. А, приседаем, продолжаем приседать. Как мне нравится визуал этой игры. Мне интересно, что за чудовище, что за чудовище здесь нам повстречается, тапок. Короче, здесь с самого начала уже что-то прям серьезно не так. Давай пойдем найдем владельца этого тапка. Вот. Вот чей тапок. Я могу зацепиться за ногу? О, нифига, я высоко прыгаю. Я могу! <св> Жесть, я могу за ногу зацепиться. <св> Это очень круто. А, я помню, в прошлой игре можно было еще швыряться. Вот. Давайте попробуем швырнуться. Может кто-то среагирует? Нет. Сейчас офигеет, если кто-то там дернется. Чья-то нога. Нет, не дернулось. Прикольно, да? Разработчикам даже не пришлось анимировать ногу, а я уже стреманулся и без этого. Так, главное разбиться, да? Здесь нужно быть осторожным. Я помню, что здесь можно упасть на смерть. Окей, okay, что это за шметки? Это какие-то кишки? Ага, я понимаю. Если бы я заделал этот канат, меня бы накрыло. Но я как-то мимо прошел и как-то интуитивно. Давай, сбрасывайся. Ой, по-моему, это плохо, да, что ну вот так вот. Нет, это на самом деле то, что нужно. Тут по-любому будет... Ой. Тут по-любому будет шестая. Но попозже. Видимо, это какой-то эпизод, это даже не начало игры, скорее всего. Ой-ой-ой, ой ой ой ой Я уже понял, как бежать. Спасибо, уже разобрался. Эй. Прям вплотную практически. Успеть? Как мне нравится. Как мне нравится, они так делают, что все в последний момент происходит. Манипуляторы. Мы можем сюда зайти? Да, можем. Помните, мы еще играли с вами в игру Inside, которая тоже была очень похожа по визуалу. Оп. Тоже можете зайти посмотреть, прикольный был плейлист Очень очень крутое прохождение получилось Там в конце, короче <laughs> Все, я помню, здесь у нас на время будет Тихо, тихо, тихо, тихо Побежали Побежали, есть А может быть это и начало игры Раз тут такие базовые механики нам объясняются Ага, все, нас просто решили напугать. Спрыгиваем. Слышите? Я как будто что-то услышал. А, мы можем? Что мы делать должны? Вот, все, наверх просто ползем. Я просто слышу чей-то голос. Мы прям приближаемся к кому-то. Кто-то кто общается. Женский голос Да снова башмаки Я помню еще У разработчиков был фетиш по башмакам В предыдущей части В дополнение особенно Что это за кучка Какая-то говна она Нет, нет, я вижу Ну вас нафиг, я все вижу У меня глаз алмаз Но, походу, они настаивают Ладненько, идем Ну я видел, надо было лучше скрыть. Погодите. А, спасибо, я понял. Тут в этом-то весь прикол. Оп. Все. Тупанул, Евгений. Сразу не допер. Ну в этих играх такая суть, на самом деле. Ты просто сначала... Должен запороться, должен допустить ошибку, а потом только. Ааа, -а -а, хорошо, я вижу капкан. Я вижу их два. И вижу один закрытый. Два закрытых. А для чего? Можем как-то их открыть? Нет. Опа, палка. Ну-ка. Это чтобы сражаться, да? Это чтобы сражаться, по-любому. Ох, нифига. Да, можно прям пинать кого-то. О, палка еще одна. Сто, погоди, это вот интересная фигня. Можно запрыгнуть сюда? Не можем. Хорошо, я так понимаю, что здесь будет скрытый капкан, и нам нужно проверять, да? О, прикольно сделали. Ага. Сцепная реакция просто сумасшедшая. Шишка. А туда? Ой, блин, это очень прикольно. Я так понимаю, еще вот здесь, да, мы напоримся? Нет. Ладно, можно идти. А я знал. о, -о, -о, -о, -о. все, спокойствие. Ой, опасность. Цепляет. Блин, у меня восторг детский, пока я играю в эту игру. Она такая крутая. Так, слишком приятное поле. Здесь на меня тоже, да, убьет. Случайно, чем-то. Дом. Слушайте, а может это не я слышу женский голос в игре, а слышу его где-то на улице у себя? Или в доме? Я не знаю. Как-то не, не по себе мне от этой мысли. Бывает такой, когда ты, вот ты не веришь весь в призраков, а потом случайно задумываешься об этом, начинаешь верить. Ты начинаешь допускать. И все, и ты обсираешь. Ой, страшно. И ты обсираешься. Но опять маньяческий дом какой-то. О, боже мой. А тут будут гномики, интересно. Кто там? Там кто-то есть. Погодите. Можете зацепиться за эти крюки, нет? А, нет А, нет Ну-ка, давайте проверка Есть кто-нибудь здесь? <свист> Горячий чайник Ну-ка, интересно, я как-то обожгусь об него? Нет? Ой, тихо Давай, супчик, давай, а я могу сейчас сделать очень тяжелая кастрюля, давай, нет, я не знаю, что это, а, а это что за сосиска, так, собственно, давайте попробуем открыть холодильник, я так понимаю, это нам нужно, возможно, нет. Дверь. Почему все такие огромные в этом мире, кроме нас? Окей. Мы видим какую-то фотку младенца толстого. Мы видим кучу шмоток, шляпы. Что это такое? Шляпа. Надевайте собранную головную убору в меню паузы. Меню пауза. А, и все равно скрыто его лицо. Все, мы теперь вот так ходим. Кастомизация персонажа это прикольно. Был ли такой в первой части? Я не помню. По крайней мере, я этого не делал. Ну хорошо, вот мы такой. Подожди, это все равно девочка, да? Мы девочка, кажется. Или непонятно. Это из-за того, что хвостик на шапке есть. Окей, я понял. Нам нужно... Вот сюда. Аккуратненько. Ой, я не знаю, что там будет. А музыка. Смотрите, часак. Нет? О, блин, это не по мне, да, оружие такое? Как? Как? Надо спасти! Похищенный, да? Похищенный ребенок. Он не слышит меня. Надо чем-то выбить. Я знаю, где мы найдем. Топор Ну правильно, нафиг нам тесак Топором сейчас будем выбивать эту дверь Я прям жду, сейчас кто-то должен прийти Кому-то это не понравится Наше вот это самоуправство Не бойся, не бойся Сейчас будет все окей, свобода Да Стой, стой, нет Ладно, я хотел топор с собой оставить. Сколько дней он здесь сидит или она? Как будто дичала. Сейчас накинется на нас, да? Ой, блин. Мне кажется, мы именно ее искали. Похоже, что это была девочка свечка или маяк Это нарисован Ладно, гоу за ней, быстрее Где топор? Я его, блин, с собой возьму Да, мы же можем Да, можем сражаться Только не уверен, что мы можем его нести А, они -а -а, не хитро сделали ну, Ладно, все, бросай, бросай Да бросай Все, гоу, наверх в огоне Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой А вы кто? А вы кто такие? А вы что? А вы живая семья? Вы живы? Мне кажется, они не живы. Такой тут дом просто, знаете, как Как музей экспонатов. Что? Хорошо, она хочет нам что-то показать. Я не тебя не трогаю, не бойся. Мы должны работать вместе. Да, да, да, верно. А, я, а как меня сделать? Все. Давай. Они ожили! Они ожили. Быстрее, пожалуйста, уходим. Уходим. Они механические начинают действовать. Давай, помоги. Может быть, это шестая? Мы никогда не видели ее лица. Я даже не помню, чтобы я видел, что у нее были черные волосы. Это, возможно, это она. Ключ. Смотрите, прям реальные люди, взрослые люди. Нужен специальный ключ. Есть идеи какие-нибудь? У меня просто пока нету. Разве что... Вот открыть этот ящик? Оу. Ничего. Вот этот шкафчик можно ящик открыть? Нет? Нельзя. Где-то здесь должна быть какая-то штука. По-любому, предмет, который мы ищем, должен находиться здесь. Потому что мы бы не смогли бы забраться по этой лестнице. Даже если нам, если бы я подумал о том, что надо будет спуститься туда вниз, там посмотреть. Но нет, так не получится. Мы не заберемся с предметом. Возможно, нам нужен вот этот мешок. Нет. хм. Oh, hmm... Слушай, ну, может быть, ты можешь меня подсадить? Ты можешь меня подсадить. Давай, подсаживай. О, я беру за руку. Да, блин. стало, Есть. Так, все, проходим дальше. Там я вижу пила. Ой-ой-ой-ой-ой, кто такая? У нее ключ. Вот сейчас мы как раз-таки увидим. Вот сейчас мы увидим, как начинает оживать. Я возьму? Ну что ты не берешь? Давай, давай, давай. Почему? А, во. О! О! Ой, блин, простите Хм, не двинулась Они специально это делают? Они не нагнетают, да? Ай! Ай, больно нога Я так понимаю, нужно будет вместе да, это сделать или ты сама управишь? Ну, молодец, какая. О нет. Что? Что я должен? Вот что я должен. Так. Есть! Ну зачем ты. А, все, все правильно. Ну, вот я случайно нажал, чтобы спрыгнуть. Ключ от чего? От какой двери? Ага, вот мы его и положили куда надо. Ну, видимо, нам нужно теперь все вниз сваливать. Смотрите, маски неприятные. О, сейчас нас сюрприз какой-то ждет. О, сейчас что-то будет. Ага, вон тут. Чей-то башмак, он был здесь? Есть, мы вышли. Ой, замечательно. Свобода. Следы. Большие следы идут в сторону дома. Кто-то уже заходил. Кто-то уже зашел. Ага, можем ползти вправо, лево? Нет. Стоп, я вижу вот этот маленький. М -м. Может быть мы можем Двинуть его Все, застрял Ну ладно, мы и тогда прыгнем О нет О нет, освежевание Это свежая шкурка лежит Кто такой? Тихо на картыши? на картыши сели. Ладно. Тихонечко. А кого он там разделывает, мне просто интересно. Человека, нет? Ой. Что это? Мы можем это двинуть, тронуть? <Слышь> Ой, блин! Бегом Нет, бегом Не ходим По листьям Убил меня Нифига Вот я не ожидал, что он убьет меня Хорошо А, блин, надо от фонаря, да? Убегать от фонаря И по листьям не ходим Ага, все, я понял Спасибо, что мой напарник мне подсказала Так, так, так, хорошо, за коробочку. Вс. Шустро! Нет! Блин, это говорит, маньячина, что это запугало? О, блин! Быстрее! Все, прячемся! Он все? Он все? Но по-моему, сейчас просто тупо спустится к нам и посмотрит, идем. Как у вот сейчас? Как здесь-то быть? ворона. Нельзя спугнуть. Ее нельзя спугивать. <звы> Слышь, как он дышит. <звы> <звы> Мне кажется, он даже и не дышит, только а как будто бы задыхается. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Идем. Идем смело. Как Медленно мы идем. Нара. Окей. Скорее, блин. Скорее. <свы> да ладно, попал по мне. Все, я понял. Так нельзя делать. Короче, он очень меткий, хорошо стреляет, и с ним нельзя шутить, лучше краситься. Аккуратней. Все. Это наш шанс. Ой, сейчас лоханемся, да? Сейчас лоханусь опять. Воу! Ну ладно. Блин, а как же быть-то? О, у меня геймпад вибрирует. Прям чуть в луч не зашел. Я тут не понимаю, если мы будем двигаться, пока он на нас светит. наверняка увидит, да? Движение сразу. Этого тоже лучше не делать. Надо просто пару заходов таких сделать. Стоп. Хотя нет, сейчас прям самая большая вероятность успеть. Кажется. Опа! Есть! М -м -м. Вот он наш главный враг. Один из врагов. Чувак... В этом <смех> в тряпке какой-то, в маске, как пугало из Бэтмена. Да, это шестая, просто с нее сняли этот ее комбинезон желтый. А я думаю, что мы будем за нее сейчас играть. Я даже одел специально желтую футболку, думаю, буду в тему. Хорошая игра. Уже чувствуется. Прям вот, знаете, в своем стиле. Мне кажется, вот для этой игры, для, такого, для, для такой атмосферы, для такой истории можно делать вот, прям кучу всего. И просто это всегда будет прикольно. Любых монстров, любой дизайн любые уровни, ты просто ходишь и кайфуешь от вот этой гротескности, от этого мерзости, который показывают. Блин, мне понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Ждем выхода игры, это будет 11 февраля, по идее. Так что я думаю, что мы будем одними из первых, кто поиграет в нее. Я очень на это надеюсь. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите кучу комментов, не забывайте про все мои соцсети, ссылки на которые будут в описании. Также не забывайте про мой комикс Game Hunters, ссылка на него также будет внизу в описании, и там же будет мой собственный мерч, который вам очень, мне кажется, подойдет. Вот тебе он прям к лицу. Очень подойдет, Серега тебе. Ну а с вами был Юджин, и всем пять.